Прям видовые то есть вообще вспоминаешь эту самую понаярвиту потому что как раз вот так же было примерно посмотри, посмотри на вот, вот на этот склон сбоку да? Глупо, конечно бессмысленно снимать потому что типа это пейзажный пейзаж на широкий угол фиг знает Может быть... А, не, наш котаж мы все равно не увидим. Он за горой. ребята? Вот такое Все <реклама> <реклама> прикольно. Ну, бесплатно. Да. <смех> <смех> <смех> <смех> So oh. Там вообще штормит пол... нормально так. И подсвечивать их снизу. Блин, просто вижу, их же здесь тысячи. <связывая> вот, кстати, знака медвежьей тропы. Сейчас ага. мы все правильно идем. Так, ну, на камеру как обычно градиент подъема не виден. То есть типа вот так вот горизонт, типа вот так вот деревья стоят, наверное, видно может что-нибудь. Так, я не знаю, бинокль что-нибудь получится снять. Более пологой полого должно стать, уже не так ярусно. Подболотник. Гора кроликов уже, там кроликов не было, правильно? Ну, вышли домой. Ну вот, уже до уровня горнолыжки почти поднялись приняли волевое решение, в этот день до конца на вершину не подниматься, потому что не успеем, иначе на наш, наш отельчик заселиться поэтому идем обратно штука стоит. это место для спальников, то есть ты здесь можешь переночевать в крайнем случае вот, что, а здесь спальня даже с дверью Первого семестра я Да, тут прям нормально Да, нам вон туда вот вниз идти Там внизу будет табличка, где написано, сколько здесь ступенек. Их реально много. Здесь 152 написано. Ну, может быть, оттуда снизу. Может это метров над уровнем Я моря, конечно. Делу. Так, здесь колующе, он типа вот оттуда вот спускаемся, короче. Ну, то есть, как бы... Вот оттуда вот Вон там сидит гусь. Мы его фоткали через бинокль. Ни хрена не вышло. Может на GoPro он виден будет. О, он так пашкой он вертит. Он меня смотрит, смотри. Запалил меня. Он, на самом деле тревожить нельзя животных. Ну, нет, То есть... нет, из -за того, что... ну может из-за того, что мы машем, он тревожится, и мы уже нарушаем правила заповедника. Главное не начать душить гуся случайно. Одноглазов? Особенно глаза. Да. Никакого нельзя, нельзя душить. Там гусь. Вот там. Ну вот, собственно, то, что шумело и то, что мы страдали и шли, что, типа не видно. Вот эта вот шумящая штука. Приехали смотреть на водопад На пороге А, здесь винт Короче, в ресторане там очень цен Веский ценник, поэтому мы же там сосиски на костре, которые купили в местном сельпо. Антикризис. Короче, смотрите, ребята, это когда вы забыли туристическую посуду, и вам очень хочется горячей еды. Вот это вот так выглядит. Готовится. 20 минут готовка в такой печи. Так что да, в первую такую печь на утро Попытка зайти на гору номер два. Пойдем сейчас с другой стороны. Сразу по лестнице. Из ночных заморозков образовался лед. Жалот прям хрустит. А сейчас типа плюс один опять, да, там плюс два, что-то такое, наверное. Короче, еще один разлом земной коры, как примерно в Панаярве, мимо которого мы просвестили когда-то давно. Думали, что это не разлом. Вот, теперь мы знаем, что вот такая штука это разлом на самом деле. Сесть активность всякая здесь была. Гранитные глыбы выперла прямо вот из недр земли наружу. Вот. Познавательная минутка, можно дальше идти. Или можно еще дальше полюбоваться, кто как хочет. Вот болото, раскатанное футбайкерами всякими и МТБшниками. Вот видно, что найнер проезжал, и он в два раза глубже ушел, чем фэтбайк <связывая> Ломба, да? <связывая> так. и тебе о том, что ты, ты не можешь жить для себя за всех Еще вот сейчас пойдем вот сюда, вот здесь потусим и потом пойдем сюда. То есть мы вот нам вот это подняться сейчас. Но основной подъем на гору будет как бы самый последний. А -а -а. Короче, последний марш бросок. И сейчас кота будет еще. Шесть, Поднимай последний финишный подъем к вершине у нас. Градиент опять как бы непонятен на видео, вот, но зато понятно, что высота здесь уже офигительная. Уже видно местность прям вокруг. Вот там вот Россия, вот там, вот там вот самый ядренный участок так он уже вершину видно вот вот короче вот та гора это на уровне это россия кивака вот та гора, возможно, кивака самая дальняя. Ага. То есть смотри, вот, вот, это. Э, нет, вот, а вот это на уровнен, ага. вот это вот, а вот сам, самая высокая, вот та вот дальняя ага. левее, вот это ага. возможно кивака. Может подписать откуда мы приехали? Да. Ну? Соответственно, что угу. Ну вот мы бывали на вершине валтовары. товары сейчас пойдем вниз вот туда прямо. Okay. <laughs> пойти в сторону, но они там... Ну, если вы живете, ну, заходите. Вот, у нас... Ну, смотрите, почему мы страдаем, да? Потому что у нас большая. Ну, вот здесь мы уже ходили, когда первый раз пытались зайти на гору. Но мне вот кажется, что как будто все было другое. Видимо, освещение, что ли, как-то все меняет. С солнцем все выглядит иначе. Идем смотреть, туалет, он какой-то типа необычный должен быть. тема. Несли хаос. Одежду. Ну и сауна Традиционная Электрическая Привет! Бомба хаоса это вот он и есть, а тут бомба экшен какой-то Просто они этих домов понастроили ты теперь разберешься. Ага. Я еще, еще пытался перевести вот эту надпись, а она по корейски и ни один переводчик перевести не может. Вот это. Спасибо. Ну здесь пожить можно, да, в этих вот коттеджах. Вот Ну что купили? Да. Каково мы Да, это тоже да. сказал, разлишься мастер фокус. Ну так, да, конечно, неспроста как бы это взяли, как бы на военных кладбищах частенько так вот. Поэтому обложка альбома именно такая, да. наш как бы антивоенная. Да что, можете можете походить, как видите себя естественно. Отлично. Бумба хаоса.